Всем привет! И сегодня мы играем с вами AgroPlay, первый сервер. Да, не особо это хотелось бы звучать, но все равно. Чем мы сегодня могли бы заняться с вами? Блин, денег все равно нету. А, стой, автобус. Стой, стой, стой. О, спасибо. Да я куда поехал? Ну ладно. <смех> да, конечно, давно мы с вами не виделись. Это радует, что я вернулся. И начал почему-то именно с сампо. Но все равно. Так, посмотрим, есть ли тут кто-нибудь такой. Кому нужна, да, пошел ты... Ладно я вообще хотел сказать, что я вернулся, вот, вместе с вами. Не обращайте вни внимания на то, что написано сверху. Я просто снимаю с новой версии бандикама. Не-не-не, дружок, не надо. Ты все равно не попа попал. <с> <с> да, печально. А, пожалуй... Завтра, если вы видите это видео, то уже будет новый сервер. Да, будет новый сервер, который мы сделаем. Ладно, мы увиделись с вами. Увиделись. Вам сказал, что я все еще играю. Ладно, с пока.